Хотела поделиться своими впечатлениями, своими эмоциями по поводу нашего любимого центра «Фомальгаут». Сейчас только закончился курс, у меня возникла такая проблема – и напряжение в спине. До этого лет 5-7 я ходила по врачам, ходила в классическую медицину – таблетки, уколы, мази. Не приносили никакого облегчения. И когда сейчас здесь проходим энергетический массаж в совокупности с иглоукалыванием – Баночки применяются, применяются кровопускание то есть все, что, что, что может Инна Валерьевна, она применяет. И эффект на лицо. Вот я уже третий раз прохожу, на полгода, на год заряжаешься энергией, здоровьем. Абсолютно нет боли и напряжения. Еще хотелось, хотелось поделиться одной историей. то есть несколько, несколько лет назад у меня возникли проблемы со здоровьем. Когда я обратилась к эндокринологу, мне сказали, что у меня один путь, принимать гормональные препараты до конца жизни. И получается, что я на свой страх и риск пришла в Мальгаут, прошла инициацию, проходила много тренингов, в том числе тибетский, чининзан, обучилась чининзану, посещала все занятия, посещала занятия йогой. И к удивлению врачей, и особенно моему, через год щитовидка пришла в норму. Это факт, которым я готова с вами поделиться. После, после курса массажа не только улучшается физическое самочувствие, еще наступает внутри гармония, покой. И Вселенная и как будто бы идет мне навстречу, все ситуации разглаживаются, расступаются, вплоть до того, что на парковке всегда есть для меня место, всегда есть талончик в МФЦ, все всегда получается наилучшим образом. Я просто точно знаю и верю, что это благодаря тому, что наш в нашем центре мы получаем заряд физический, физический заряд получаем как бы заряд здоровья энергии и положительных эмоций плюс к этому всегда очень становится гораздо проще вести переговоры потому что очень часто моя работа заключается в том что мне нужно помочь найти людям компромисс в своих отношениях и очень часто люди прислушиваются к моему мнению, и мы оформляем те же самые там, юридические вопросы, решаем их миром. То есть у нас гораздо больше, получается, соглашений о примирении, чем каких-то судебных дел. Это тоже факты налицо. Я думаю, что и мы делимся вот этой вот своей энергией с людьми. Они всегда говорят, что мы... вы делитесь с нами своим внутренним светом.